Когда твое сердце разбито, и ты не знаешь покой, Обратись к Иисусу в молитве, Бог тебя любит любой. Грешной, алчный, неверный, слепой, Ты меня любишь такой, Бог прости. Субтитры а сделал Храни, молю Без тебя наша жизнь угасает Теперь мы навеки с тобой. Ты любишь грешных, алчных, неверных, слепых, Ты всех нас любишь такие. Бог простил нас, а мы, мы живем сном. Храни